снова на канале вкусняшки от яшки не забываем про подписочку конечно же колокольчик ну естественно лайкосик и оставить свой комментарий вот сегодня мы будем готовить очень крутую закуску вот короче у нас есть вот такая штука это сыр камамбер с плесенью очень крутая штука Да, рецепт скажем так не из дешевых но тем не менее я думаю он всем зайдет в итоге посмотрите все в конце а сейчас начинаем приступать к приготовлению. Так, для начинки нам потребуется... Ну, я взял такие колбаски охотничьи. Сейчас мы их порежем плюс-минус на вот такие вот долечки. Вот. Дальше у нас пойдет еще бекончик сырокопченый. Так, все, колбаски готовы. Откладываем их пока. Сейчас сразу же займемся непосредственно складыванием блюда. Так, присыпем немножко стол. Нам для нашего блюда потребуется мука. Ой, мука, тесто. На самом деле прекрасно, что продаются вот такие вот уже сразу влажные тесто, слоеное тесто. Это вот, ну и нам его нужно раскатать. Так, раскатываем. Попробуем раскатать рублишек. Не знаю, конечно, как это получится, не получится, но будем стараться. ребят если хотите то уже есть видео на канале она будет по ссылочке там тесто я уже готовил сам вот ну просто здесь не хотелось заморачиваться еще с тестом опять поэтому взял уже в магазине сразу готовое в общем раскатываем его что не очень кружок получается да по-моему ну да. такой себе кружок ничего страшного будет не кружок это было немножко на японском. Ребят, теперь небольшой лайхак. Берем крышку от сковородки. И ей вот так вот. Опа! Все, у нас круг есть. Ну, а лишнее куда-нибудь используем. И делаем таких два круга. Так, нам нужно аккуратненько, прям тоненько-тоненько под самую верхушечку срезать вот этот вот верхний-верхний слой. Забыряем все так и потихоньку по кругу его прорезаем. А теперь ставим по центру нашего первого листа. Ребят, да, смотрите, укрываем вот так вот кусками бумаги. Сейчас я покажу для чего. Берем теперь второй лист, кладем вот так вот сверху. Тут немножко подобжимаем его. А теперь берем ножичком и прорезаем вот такие вот дольки. Теперь берем заранее подготовленную колбаску, укладываем ее вот так вот сюда и закатываем вот такой вот, закатываем ее вот так вот и по краям немножко поджарим. и так точно опять же по всему кругу. Теперь берем наш бекончик, выкладываем, вот так, и точно так же берем и заворачиваем такую вот колбаску. Оп. И ту же самую процедуру проводим по всему кругу. Так, ну что, наша красотуля уже на противне. Духовка уже разогревается на максимальном жаре. Теперь берем яичко вот так вот. Сейчас смажем все. И отправляем в духовочку. Ну, там буквально минуток где-то 15-20 минут. много пункту там чтобы было покрасивее. Ну, тут как уже какая, если есть, то присыпайте, если нет, то присыпайте. А теперь второй рецепт. Он более быстрый, пока у нас как раз-таки первое наш подсолнечный скажем так, запекается. Мы сейчас подготовим его второй. Смотрите, у нас такой же сыр, только единственное, что он лежал в морозилке, именно в морозилке для того, чтобы он был прям твердый. Мы его берем, делим на... Сначала на пополам, потом режем на вот такие дольки. Если бы я бы его не подморозил, тогда бы сейчас, когда он резался, он бы потекал. Вот этот весь сыр, если когда он будет теплый, хотя бы даже комнатная температура, он будет очень мягкий. Очень мягкий. Поэтому его нужно было подморозить. Ну теперь разрезаем Ну так, теперь самое вкусное. Берем наш бекончик. Вот так. Кладем сырок. И заворачиваем его в бекон. Так, хорошо, еночка так вот. Может быть еще раз так? И тогда еще вот так. Сейчас подготовим все кусочки и будем дальше уже панировать их. сделать панировочку. Сначала обваляем в муке, хорошенько так, чтобы яйцо прилипло. Теперь в яйцо и в панировочные сухари. уже хорошенько, прям со всех сторон. Так, ну мы разогрели уже маслице, теперь опускаем туда наши чудо-сырки. Что, ребят, наши блюда уже готовы? Ну, назовем это каравай, можно так сказать. Вот, сейчас попробуем. Отлавливаем вот так вот кусочек. Блин, отламывается прям классно. Долькой так. Теперь берем макаем. Видите, прям тянется, горячий. это очень вкусно. Сыр нереально нежный, прям вот вообще нереально. Он тянется, он мягенький, он такой прям весь нежный-нежный. Бекон очень дополняет, естественно тесто слоеное, прям классно все заходит. По поводу э, второй вариации, то что вот эти вот жареные во фритюре, вы уже увидели какие они внутри. Тоже нереально нежные, мягкие, прям сочные. Короче, какой вам из вариантов больше нравится, попробуйте, сделайте. Но сразу говорю, они разные. Хоть используются практически одни и те же ингредиенты, но они разные реально. Попробуйте и так, и так сделать. Очень вкусно, очень нежно, очень сырно. Обязательно использовать бекон, обязательно. Пробуйте, готовьте, делитесь комментариях своим мнением по этому поводу и кстати мы заводили новую рубрику рецепты по вашим, скажем так предложениям. я увидел что много набрали плюсиков как и ожидалось теперь я жду в комментариях предложение по вашим рецептам и будем готовить все до новых встреч